Всем привет, меня зовут Лана, и я занималась волонтерством в эко поселении Число небо Юлии Вовы немножко больше, чем целый месяц. Приначале план был поехать посмотреть. со меня нападает, нет. Поехать посмотреть помочь Юлии и Вове на две недели, и потом уехать в другое эко поселение в Калужской области. Но мне так понравилось место, люди, атмосфера, животные, все-все-все, все все что я осталась и несколько об этом не жалею. Знаете, место не делает не архитектура какая-то, ни даже не история, наверное, а люди. И Именно о них я хотела бы сейчас рассказать побольше. Юлия Вова и их прекраснейший сын Ясень — потрясающие люди, светлые люди, чистые люди, от которых исходит свет. А это редко бывает. Точнее, я уверена, что от, от многих может исходить свет, но просто под гнетом какой-то городской... Межское суеты и мы его немножко подавляем. А, Вова сенсей просто по деревьям, он знает все и даже больше. Юля прекраснейший человек, она очень много тоже знает о, о как вырасти, посадить и вообще заботиться о овощах и зелени. А, очень интересно рассказывает о них. Мне а, практически не хватило. Постоянного, постоянной памяти она записывает в блокнот все заметки которые поступают в течение дня от них. Очень-очень много полезной информации и нужна полезной информация. Спасибо Юлю вам большое за это. Волонтеры. Максимум волонтеров в нашем лагере было 12. Это был еще тот хаос, очень классно, очень весело, мы танцевали ирландские танцы, и мы писали росписи. Я не писала, не рисовала, но а, другие занимались, потому что мои руки не созданы для этого, мне кажется. Вот, Мы дружили, мы пили вместе иван-чай с печенюшками, мы сидели у костра шутя или просто молча, смотря на него и думая о каждом своем. Мы ходили в лес не той дорогой, заблудившись на 30 километров, на 9 часов. Мы вместе слушали музыку, мы ее пели, порой не знаю слов. Мы начали понимать друг друга уже после нескольких дней совместного, совместной работы, проживания. Мы просто жили вместе, и теперь я, я очень рада, что мой лист хороших, настоящих друзей пополнился пару нескольких людей. Я, я благодарю. Я благодарю это судьбу и вообще за возможность, что это получилось так. Приезжайте, только если у вас очень хорошее и чистое намерение. Приезжайте, если вы любите трудиться, приезжайте, если вы хотите что-то новое узнать. Приезжайте, если вы хотите освободиться от городской суеты и просто немножечко отдохнуть душой и телом. Приезжайте, если вы любите физический труд или приезжайте, если вы ни разу не трудились и, поверьте, вам это понравится. Приезжайте, если любите природу, приезжайте, если вы даже ни разу не жили в палатке. Потому что вы научитесь, как жить в палатке и как разводить костер. Даже я смогла разводить костер, вы знаете, это много чего стоит. Приезжайте, если вы любите тишину, приезжайте, если вы любите веселье. Ähm, приезжайте, только обязательно с честными и добрыми намерениями, потому что это место, Юлевого они это заслуживают. Добрые, потрясающие люди. Спасибо огромное за то время, за тот опыт, который я получила, и знаете что, я просто так вот не говорю прощай, всегда говорю до свидания, и я знаю, что обязательно вернусь в это место. Обязательно. Вот так.